Привет всем и с вами Тима. Сегодня мы поговорим об игре Nefor Speed World World. Mm, так, mm, значит, вам надо зарекаться и скачать ее. Я скинул ссылочку под описанием. Так у меня время ограничено, всего 10 минут. Так что мы постараемся сделать с тобой. Так, нажимаем на колесика. Убеждаемся, что у вас стоит на русском. Ну это чтобы. Ну, что вы на английском любите играть. Так, продолжим. Так, вот вы зарядились, вводите свой логин, точнее, адрес электронной почты и пароль. Так, войти. Я приостановлю видео, пока будет загружаться. Так, так и, и вот у меня э, загу... игра загрузилась, и нажимаем играть. Так, угу. Mm -hmm. mm -hmm. Так, что. Также я пристану на видео пока mm -hmm. буду всё загружать. Так, так вот, вот у меня игра прогрузилась. Выходим. Вот моя машина. Я купил за 200 000. Просто купил какую-то другую машину, а потом купил 200 тысяч, и купил эту. Так, я надеюсь, что это происходит не только, у меня, останусь на видео. Так, так вот видео восстановилось я уже еду обычно mm -hmm. mm -hmm. я езжу с такого вида если что вид менять на букву С русскую mm -hmm. вот. меняете mm -hmm. такого, как вам нравится а, а обычно я обычно предпочитаю так. так так быстро все объяснили так зайти <сёпкость> на базу можно <сёпкость> ее вот сюда нажать ну начнем с, с права. Права. Mm -hmm. так сменить машину если у вас например есть там три машины, например, вы можете выбрать любой из них. У меня всего лишь на одна. Другую я продал. Так, уходим. Значит, все здесь понятно. Модификации. Магазин навыков. Нажимаем первый основ. Так, магазин навыков. Здесь можно купить. И эти бонусы они могут чем-то модать. Например, просто зарабатывать на несколько процентов больше. Как вот этого. Увеличивать деньги, полученные по на 8%. Или увеличивать силу бонуса. Быстро скорее на процентов. Также их можно купить за деньги, ну, за доллары. Это виртуальные, это настоящие. А это спидбросы. Ну, это просто доллары. Ну, деньги, короче. Так, так ну все это понятно. Тут просто найдите сами, что вам нужно. Магазин получается, тут а, вы обычно, обычно все продается за спидбросы, но некоторые есть что и можно продаваться за обычные деньги, так вот, вот, вот всякое можно также вот это вот что я надел, это я выиграл, вы принципе, это может в любой гонки, Точно не знаю, но я выиграл обычно спасение. Так, так все понятно, ну, здесь также нажимаешь здесь, здесь находятся свои, ну mm -hmm. mm -hmm. да, потому что здесь можно их купить. Так. Дальше. Выходим. В короче самое внимание. Здесь покупаете вы двигатели. Такой, ну вот. Я, например, вот этот двигатель выиграла. Остальное вот это я все купила. Здесь, например, вот. Выбираем двигатель. Вы хотите, хотите самый мощный. Вот внизу, какой-то мощный находите. Вот 440. Самый мощный, что можно купить. Дальше нам ну, должен на самый низ. И ищите, что тут. Где тут карту трансмиссии всякая всякая всякая дальше магазины менялись с каждым уровнем с каждым уровнем все поднимается и все больше и больше этих меню ну покупаются за деньги вообще как хотите хоть куда просто берете например, опа и устаете перетаскивайте опа я хочу сюда да таскайте ну бля сюда вот так ставите так можно и, ну, и, ну, просто вот тут можете вертеть а у вот так вот нажимаете большая да? вот так вы, вы хотите, хотите сохранить эту татуировку, татуировку значит нажимаете окей и, и сохранить соз с ними все деньги. Сколько это было. Так. Значит, значит дальше автосапчастная, автосапчастная, ой авто покрасочная. покрасочная, да. Вот. Значит вы можете покрасить полностью машину там, там какой вы хотите. Там можете, там можете вот, например, дверь только покрасить, хотите дверь. Будет только понятно, понятно какой там, металлик, то есть то вот это вот, вот, вот. естественно. Вот так вот покрасим так. И... И... так так вот мы продолжаем так вот это наш машину теперь, теперь можно выходить и... для... хотя по сути я вам еще да да я забыл. Так, значит, Здесь, Здесь вот это просто стоит, любую свою что создавать и, и купить новое. Вот, и на эту на да? Вот ну, это, это понятно. А ты где -то где -то? купить машину, можете, можете машину. Это ну, это ну, это просто, типа, вы покупаете, продаете машину например, продаете и покупаете цену, уже, уже как лучше, в... в конце ремонта. Ну, это просто так, я не знаю, просто, например, сюда вот так вы ставите, вот сюда, там, и, там, всякое, сами разберете здесь, как бы, ну, я понимаю, но просто это не надо. Я, я просто это не делаю. Но ну, я создал автоматически, автоматически, и все. Так, что это не нужно. Так, вот, мы продолжаем <мех> набор карт. Размером. И нужно их купить здесь в Ну-то я их не покупаю. Мне это не нравится. Мне это Мне это нравится. это нравится. это Дальше вот у меня, например, достижения, да? Сразу наглядно. Вы можете ее получить, вот ищите. Так, вот, получить. Я получил... получила 10, да? Так, все, закрываете. Значит, карта. То вы выбираете и нажимаете присоединиться. Ну, одиночная там игра как бы сами разберетесь, потому что у меня уже видео поджимает к концу. Новости, ну, тут, понятно, новости, что там изменилось, добавили новую машину, что-нибудь такого. Ну это ваша машина, насколько она может там максимально. Так, это я вам снил. Вообще, Вообще нет. Вот у меня столько друзей, да? Например, хотите добавить друга, нажимаете на плюсик и добавляете. Ну, вам добавляется друг, просто сюда здесь друг нашн. Сюда нажимаете и нажимаете вот сюда. Дальше, ну в настройки. Вы сами поняли, что это такое. Ну и вот попросительный знак. Просто можете здесь все узнать, если я непонятно так уж объяснил. Просто здесь набирать, как играет, Что это такое? Ну, вроде все. Не знаю, что вам еще сказать. А, точно, забыл. А -а -а, еще можно собирать эти кристаллики. Эти кристаллики. И из-за них могут что-нибудь дать, например.. Как у меня двигатель, ну, это, я конечно, бонус, можно собирать их. Просто нажимаете сюда на карту, видите, вот этот кристаллик. И вот этот диапазон. И в этом диапазоне 12 кристаллов. Ну, здесь будет насыпчаться сколько, высвечиваться, сколько вы собрали. Просто их просто, просто собираете их, и вам что-нибудь могут дать. И тут будет написано день первый. Потом день второй, и можно хоть сколько-то дней заработать. И с каждым днем все лучше и лучше бонуса. Мне кажется, это плюс, это очень хорошо. Потому что, представляете, здесь, например, что первый день могут вам дать 9000, какой-нибудь ещё. Ладно, всем пока, с вами был Тим. Видео, во-вторых, у меня еще поджимает. Всем пока.